Я вместе, мне 14 лет, и на курсе скорочтения я узнала много новых техник, которые помогают более успешно развиваться в учебе. То есть также, допустим, быстро воспринимать мне сериал на уроке. у меня улучшилась работа. То есть за меньшее количество времени я успеваю сделать больше домашнего задания. Также на курсах скорочтения мне очень нравится Анастасия Олеговна. Мне нравилось с ней работать. Вот. вот все. Настя, ну вот если смотреть по результатам, ты показала вообще результат. У тебя первоначально было 300, да? А сегодня при тестировании 1178. Ты довольна своим результатом? Mm, да, очень. Я довольно таки много тренировалась. Также делать похожее тестирование дома. И с каждым разом чуть-чуть у меня результат более менее получался, но не настолько много. Ну, извини, ты показал стопроцентное понимание. От уровня усвоения чинок зависит в этой формуле. Ты можешь дома перетестироваться, если ты ответишь на все 10 вопросов, у тебя будет высокий результат. Можешь любой текст взять и 10 вопросов попросить маму, например, составить заранее. Если ты на все 10 ответит, то результат будет примерно такой за тысячу. Ладно. А, а что-нибудь ты заметил Вот за это время в школе что-то поменялось там, в учебе, может быть, во время выполнения домашки? Домашнее домашнее у меня качественнее стало, вот этого оценки лучше стали, в школе на уроках работа повысилась. И в целом все оценки улучшаются улучшаю к всему Uh -huh. Спасибо, давайте вам послушаем. Меня зовут Светлана, ну, я рада очень за свою дочь, что она туда попала, что у меня так улучшились в результате. Были очень хорошие, повысились в жизни и по успеваемости, потому как она быстрее стала уроки делать, вот, и в школе оценивает лучше Мы довольны очень. Спасибо вам огромное, что вы вкладывали в нас во всех, не только в нас, Настя, но во всех. Спасибо. Ну, спасибо вам за работу совместно.